В сегодняшнем видео я разберу тему силикона. Часто сталкиваемся с тем, что мастера на объектах некорректно это выполняют, не используют специализированный инструмент для этого, несмотря на то, что он не такой дорогой. И покажу правильность и технологию нанесения силикона на разных плоскостях, плюс ко всему на разных материалах, чтобы вы понимали различные варианты сопряжений. В сегодняшнем видео у нас будут разные покрытия. Это будет обычная керамическая плитка, это у нас будет керамогранит, это у нас будет керамогранит в сопряжении с другим любым напольным покрытием. Для нанесения силикона на различные поверхности нам понадобится туалетная бумага, либо обычные бумажные салфетки. Дальше можно воспользоваться мистер мускулом или развести ферри, также с водой, чтобы был мыльный раствор. Нам понадобится силикон и нам понадобятся вот такие шпатели. Шпатели специализированы для нанесения затирок. Начнем с первого образца. Это у нас сопряжение керамогранита с этой стороны и с этой любое напольное покрытие. Что мы здесь видим? Керамогранит по всей длине отрезной, кварц кварцвинил по всей длине также отрезной. Вот здесь мы видим микросколы на обоих поверхностях, как здесь, так и здесь. Это самый частый вариант, который можно встретить на объекте, когда мастера не отшлифовали эти сопряжения и начинают силиконить. Дальше сверху те же самые материалы, я их отшлифовал обычной наждачкой, то есть керамогранит отшлифованный. Можно заметить, что почти никаких микросколов нет. И кварц винил у нас с этой стороны также отшлифован. Я вам сейчас вот эти участки просили коню и покажу, как выглядит Участок сопряжения, где нет обработки края у покрытий и где есть обработка края у покрытий. Смотрите, я просили конил никакой скотч не наносил. Беру, взбрызгиваю это мыльным раствором, либо мистер мускулом. Беру прямой шпатель, также его обрабатываю мыльным раствором или мускулом. Обязательно смачивать, в противном случае вы получите плохой результат. Обратите внимание, там где у нас на вот этих материалах присутствуют микросколы, силикон эти микросколы не закрыл. Поэтому если ваши мастера говорят, что микросколы закроются, то это неправда, они не закроются. Они в таком же виде останутся. Это частая распространенная ошибка, которую лично я встречаю на многих объектах. Дальше смотрите. Шлифованный край сопряжение. Никаких микросколов, никаких царапин, ничего на участке нет. И только мы переходим чуть ниже, смотрим опять на эти участки и, соответственно, замечаем разницу. Переходим ко второму варианту. Это широкий шов. Смотрите, я заполняю с излишком, я силикон не жалею, потому что, как я уже повторился, точнее повторюсь, если у вас будет недостаточно силикона, то вы испортите просто шов, вам придется всю работу заново переделывать. Если у вас силикона будет с излишком, ну максимум, что вы сделаете, это потратите, дополнительную, купите тубу силикона. Также, если вы силиконите участок шва и вы понимаете на начальном этапе, что у вас не хватает силикона, либо он заходит у вас в угол, провалился, значит вы сразу, пока не взбрызнули его мыльным раствором, вы должны добавить и потом только уже взбрызгивать мыльным раствором, в противном случае он у вас просто не прилипнет. Снимаем излишки. Смотрите, у нас получился идеальный шов. Вы можете заметить, здесь у нас э, заводской край плитки с обеих сторон. Шов действительно очень четкий. Он у нас находится почти в плоскость с плиткой. То есть он у нас не провален внутрь, буквально немного. Вот вы можете это сейчас заметить. Также внутри э, межплиток у нас силиконом тоже заполнилось. Это тоже хорошо. Значит, он у вас оттуда не выпадет. Сейчас э, та же самая история, только я вам хочу показать, когда мастера не используют специализированные шпатели, что у нас получается? Э -э, у нас получается проваленный шов. Вот смотрите, я сейчас наношу опять с излишком сюда. Что мы делаем? Мы бывает делаем вот так. У нас пальцы все в грязи получается. Мы потом пальцы эти пытаемся оттереть от силикона, он Неприятно остается такой пленочкой на поверхности рук. У нас просто расход салфеток идет большой в этом случае. Вот. Нам еще надо как-то умудриться снять вот теперь э, с поверхности соседних плит. Либо мы будем использовать какие-то э, тряпочки у нас вход пойдут, либо у нас пойдут какие-то дополнительные шпатели. Кто-то, э, к примеру, Использует скотч. Я вам сейчас, кстати, этот момент тоже со скотчем покажу, чтобы вы понимали. После того, как закончу вот этот процесс. Ну, допустим, представим, что я взял обычный шпатель. Металлический у меня был под рукой. да. Я вот излишки силикона снял пальцем. А потом я взял шпатель. Такой, как я умный набрызгал, в общем. Вот, снял излишки шпателем обычным. Он не резиновый, естественно, идеально он так не снимет. Но мы представим картину, что он снял идеально у нас все. Смотрите, наш идеальный шов. И он плавно перетекает в шов, который мы только что сейчас сформировали. Что мы видим, если мы уйдем в плоскость этого шва? Мы видим, что он относительно плиты у нас заглублен. Мы видим фаску, снятую у керамогранита. Плохо ли это? Неплохо, но и нехорошо. Можно сделать гораздо идеальный. Я вам покажу еще один способ нанесения, который я бы не стал рекомендовать к применению. Объясню э, метод. Значит, можно использовать для э, формирования шва по обеим сторонам э, сопряженных участков скотч. Значит, наклеивается в край с той и с другой стороны. И чтобы потом силиконом не морать эти поверхности, скотч просто защищает по факту эти поверхности от самого силикона. К примеру, мы в край наклеиваем скотч. Все как бы классно и круто. Но, первое, надо отскочиваться очень четко, чтобы не было никакой погрешности и подвижки. Мы будем использовать два вида скотча разных и посмотрим, есть ли разница. Дальше значит вы потратите время на то, что вы обклеиваете все это, а вы можете обклеивать на объекте, оклеивать на объекте не вот как я здесь, да, а у вас возможно погонаж какой-то длинный будет. И учитывая этот погонаж вы должны понимать, что это тоже время. Давайте нанесем, посмотрим, какой будет результат. Также наношу с излишком. Все. Сейчас э, я возьму шпатель, но если я использовала скотч, возможно, я не знаю, что есть шпатель и, возможно, мыльный раствор. Но создадим лучшие условия, как будто я все это знал, но зачем-то решил э, воспользоваться скотчем. Убираем излишки. Вот, что мы с вами здесь получим? У нас шов сформирован, мы снимаем скотч с этой и с этой стороны если это у вас сопряжение двух напольных покрытий и вы создали дополнительную толщину толщиной э, со скотч всего лишь навсего то есть достаточно тоненькая такая э, достаточно тонкая такая получается толщина у нас в этом участке образовалась когда вы ее сняли вы создали эффект рваного края после чего вот у вас когда силикон просохнет, если начать его в разные стороны разгонять, то у вас этот край просто будет бархатиться, немножко подрываться. Что касаемо укладки плитки, а именно правильной укладки плитки. Вот смотрите, здесь у меня идеальная картинка. У меня здесь есть пол, либо ванна. У меня здесь есть одна стена и вторая перпендикулярная стена. И вот у меня между всеми э, этими участками сопряжения присутствует зазор. Я сделал сюда клинышки из системы выравнивания, из СВП. И вот теперь у меня по всем э, трем сторонам есть зазор. В моем случае э, у меня все сделано через свп есть минимальные зазоры у меня здесь зазор в 1 миллиметр и сейчас я покажу как этот а, сложный достаточно участок угла корректно просиликонить я здесь а, буду как я сказал использовать а, серый силикон для того чтобы наглядно вам было видно как и почему все у нас с вами выглядит Я хочу вам сейчас показать э, ту историю, когда вдруг вы что-то делали, и у вас что-то пошло не так, и вы думаете, капец. То есть, э, как теперь все это править? Страшного здесь ничего нет. Вы также взяли, побрызгали, убрали, просто силикон вообще. Это не страшно. Он убирается. Когда мы понимаем, что у нас все сухо, мы спокойно наносим опять силикон. Все, силикон нанесли. Опять, выбираете любой, как я уже говорил, угол. Да, они здесь бывают разные. Выбираете любой скошенный угол. В зависимости от того, какая у вас конфигурация стен, наклон и все прочее. Смотрите, угол, когда вы проходите, вот у нас есть шпатель вот такой. Когда вы проходите угол, вы идете четко сначала перпендикулярно стены, Идете, идете, идете, идете. И когда к углу вы подходите, вы немножко шпатель заворачиваете под 45 градусов. Выходите на 90 и идете перпендикулярно уже вот этой стене. То есть вам в углу надо повторить примерно по воздуху тот же самый угол, который вы будете формировать. Вот это есть небольшая сложность, которую а, вам придется научиться выполнять. Вот мы идем, можем убрать вот эти излишки сразу, они нам будут мешать, когда мы будем угол проходить. Еще раз все сбрызнули, опять пошли, допустим, от края еще раз, формируем. Заходим в угол, немножко заворачиваем шпатель, он у нас идет в воздухе. Дальше проходим оп, и сразу на перпендикулярную стену ушли. И там тоже отыграли. Еще раз можно пройти. Важно обязательно взбрызгивать. Потому что если вы не взбрызните мыльным раствором, то вы просто испортите весь шов. А здесь вам надо сравняться примерно с тем швом, который у вас сформирован снизу. Для получения идеального варианта. Если у вас что-то идет не так, вы это понимаете, допустим, да, вы можете, если у вас излишки воды ушли, то вы можете спокойно взять и добавить силикон. Но на сырую силикон лучше не добавлять, вы испортите всю работу. Если у вас где-то погрешности, вот, допустим, есть небольшие, к примеру, Силикон у вас попал на какую-то из стен. Вы можете это все спокойно доработать, либо сразу. Пока у вас тут влажные поверхности, убрать аккуратно это шпателем. Либо потом, Не принципиальный момент. Я буду сразу аккуратно работать, чтобы мне потом по-чистому ничего не доделывать. Вот смотрите, угол пройден. Вверх у нас четко все пошло. То есть у нас очень хорошая проработка вот, примыкания. Вот такая разверточка. Я постарался донести вам различные варианты а, сопряжений участков, как они силиконятся, как их правильно силиконить и как силиконить их абсолютно не надо. Надеюсь, ролик вам понятен и вы сможете на практике применять различные методы в обычной жизни, когда вы будете реализовывать то или иное примыкание либо сопряжение различных покрытий.